Только на Радио Болтком. В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили». Программа «Встретились, поговорили». Сегодня проведу ее я, Олег Пека. Телефоны в студии 67212 939 67213 девять -93 если кто-то захочет пообщаться с нашим гостем. А сегодня в нашей студии переводчик англоязычной прозы и драматургии, лауреат премии «Мастер», член гильдии, мастера литературного перевода, член Пен клуба «Москва» завлит Аркадия Театра Ольга Александровна Баршавера. Здравствуйте, Ольга. Добрый день. Очень рада у вас снова быть здесь. Сегодня мы поговорим и о театре, и о литературе, и я понимаю, что совсем скоро вот, очень приятно, наверное, приезжать на премьеры как раз-таки пьес по вашему переводу. То есть это всегда какое-то, с одной стороны, наверное, волнительное чувство, потому что Одно дело, это ну, тоже ведь как соавтор, наверное, пьесы становятся переводкой. Это как ребенка выпускаешь да. из рук большой мир. <laughs> это это не... Ну, да, конечно, соавтор, конечно. Иногда даже больше, чем соавтор. Ну, кстати, о с мы потом еще поговорим, а в переводе даже, вот, когда вдвоем, насколько это вот так, такого рода. Может быть, несколько слов о, о ближайшей премьере, которая будет в театре Пушкина в Москве, и что это за пьеса, и ну, вот, ну, несколько слов о тех о актерах, которые заняты в этой постановке. Ну, во-первых, о пьесе. Пьеса идет к зрителю в среднем. Это мы с моим супереводчиком, с автором Таня Тульчинской, уже проверили. В среднем 4-5 лет. Этой пьесе, а пьеса называется Мадам Рубинштейн, и написал ее австралийский драматург Джон Миста. Эта пьесе вот на русскоязычном пространстве посчастливилась, потому что мы ее перевели. Я даже вчера, готовясь к нашей встрече, специально проверила. Стоит у меня дата файла финального – сентябрь 2017 года. То есть еще пяти лет не прошло. Через год после того, как мы ее сделали, была премьера в Вильнюсе. В русской драме в Вильнюсе. И... Спектакль идет до сих пор и пользуется, насколько я понимаю, очень большим успехом. Поставила э, пьесу «Раймонда» с Банионис, и там играет э, главную роль Инга Машкарина. По-моему, в Ригу, кстати, привозили этот спектакль на гастроли, и тоже все вспоминают э, эту историю очень тепло. Э, у нее очень хороший партнер. вообще там всего три действующих лица в этой пьесе. Кто такая Хелена Рубинштейн? Это королева косметики. Это женщина, которая дала женщинам свободу выглядеть так, как они хотят выглядеть в любом возрасте. Чего только она для них не придумала. Ее первый косметический салон был открыт сам в начале 20 века. А вообще в этом году ей 150 лет. Она родилась в 1872 году. Если, конечно... Не врут календари, и не врут паспорта, угу. и не врут документы, потому что э, еврейская женщина, родившаяся в Кракове э, во второй половине XIX века, имела склонность, и э, родители ее имели склонность все эти э, документы ну, как-то менять. Это я знаю, вплоть до того, что в моей семье бабушка тоже очень любила колдовать с датами фантастическая женщина Хелена Рубинштейн, абсолютно сама себя сделавшая, конечно, с но очень непростым характером, очень. Второе действующее лицо ее – вечная конкурентка Элизабет Арден. Судя по всему, в реальной жизни они не встречались. Но у нас же все-таки пьеса, у нас художественное произведение, поэтому Джон Место придумал, что они встречаются, что они разговаривают, что конкуренция их от этого только усиливается, и там конечно очень смешные диалоги. Третий персонаж Патрик О Хиггинс. это человек, который был при Хелене Рубинштейн весь, так сказать, хвост вот на излете ее жизни, он был ее личным секретарем. И, собственно, сюжетная коллизия, как он появляется в ее жизни, как он с ней, так сказать, остается до последних дней. Вот три персонажа. Всего три. Всего три. В Вильнюсе, значит, кроме Инги, играла Александра Метельникова и Валентин Кролюковский. И они все блестящие играли. И Это очень стильный, красивый спектакль. И я очень рада, что он до сих пор в репертуаре. Но... Дальше было еще две премьеры, одна из них в России в Екатеринбурге на огромной сцене драматического театра Свердловский драматический театр. Ну, до сих пор так называется в Екатеринбурге Сверловский mm -hmm. драматический театр. Но вообще они называются теперь уже условно Урал-драма обычно. Прекрасная актриса Вероника Белковская сильнейшая. И ее партнеры очень хорошие постановка интересна вообще эта пьеса как любая на самом деле на мой взгляд хорошая драматургия хороша тем что у нее будет много разных прочтений что они не будут друг на друга похожи никакие это не будут клоны для режиссера и актеров там очень большое так сказать Простой. пространство для разбега почти такое же огромное как вот на сцене урал драмы а сцена там, ну, огромная, там пять танков разъедется легко на сцене, но они не потерялись, так все было выстроено, что даже вот, ну, там добавили двух персонажей, но дело не в этом. Это, это хорошая пьеса, они уже, спектакль, они возят его, они его привозили там на гастроли в разные места, вот здесь поблизости они были, по-моему, в Калининграде, они были в Севастопе, ну, в общем, они ездят, они ездят достаточно много. Потом была премьера в Минске. Чудная совершенно, совершенно другой стилистики. Режиссер Владимир Ушаков, и он же играет вот эту единственную мужскую роль, главную роль Эвелина Сакура, Блестящая актриса, комедийная. То есть они сделали прямо такую комедию-буф. Они немножечко подубрали, так сказать, драматическую, составляющую но с комедией они справились блестяще к сожалению спектакль не, не очень долго жил потому что э, ну известное событие в минске mm -hmm. и театр просто этот закрылся это частный театр он закрылся режиссер переехал в киев и сейчас он планирует может быть в киеве возобновить потому что ну все, все готово mm -hmm. и ждет до да, спектакль Сейчас, пока мы ждали премьеру московскую, вдруг, откуда ни возьмись, произошла премьера «За полярным кругом» в Норильске. В Норильске именно. уже да. идет мадам Робинштейн. Вообще, эта пьеса, конечно, чудная пьеса для бенефиса э, актрисы зрелого возраста. В последние годы на с в силу того, что мы переводим, как-то уже стали называть специалистами геронтологии. Но дело не в этом. Дело в том, что мы переводим хорошие пьесы. У нас нет принципа обязательно найти пьесу для бенефиса старого актера или актрисы. Мы любим хорошую драматургию, и если нам попадается вот такой материал, который может оценить большой мастер, мы просто счастливы. И вот... Да, что еще у нас было? У нас было две читки в Москве. В Москве были две читки в ресторане «Петрович», там блистала моя подруга Вера Бабичева. Это новое, ну, я вот для наших слушателей объясню, что это не э, рабочее какое-то мероприятие. Да, да, да, это, это не застольный период подготовки спектакля, а это так, ну, я это вообще называю читакль. То есть это гибрид читки и спектакля. И, конечно, у нас даже запись лежит на Ютьюбе, это можно посмотреть, Вера Бабичева, мадам Робинштейн, есть запись. Мне кажется, что это было очень здорово. То, что сейчас я еще просто не видела. Вот я здесь с вами в Риге, я пропустила премьеру-премьеру, она была 10-11 февраля, но сейчас я, конечно, с трепетом еду, и 21 я надеюсь быть на спектакле и э, там э, ну Патрика там играют в очередь два молодых актера театра Пушкина а э, Хелену Рубинштейн играет Вервалисина Алентова и это ее э, бенефис к юбилею потому что ровно 21 числа вот в тот день когда я попаду в театр ей исполняется 80 лет Паразит. Она не скрывает свой возраст, она э, в блестящей совершенно форме. Э, чудный наш, э, так сказать, художник по костюмам, может быть, самый сильный да, из всех, кто работает на театре, это Вита Севрюкова сделала ей кучу блестящих костюмов. И, э, как я сама слышала в одном из интервью, ее спросили, как вам вот в этих костюмах? Она сказала, а мне во всем хорошо. Не, не, мне естественно, мне хорошо. Элизабет Орден играет Ольга Науменко, актриса Гоголь Центра, ну, зрители и слушатели, может быть, ее помнят Ирония судьбы или с легким паром она играла Галочку, то есть невесту угу. Мягкова. Да. Yep. Вот. но э, Мне очень интересно, как она сыграет, кстати. Мне кажется, что она типажно попадает в Элизабет Орден достаточно точно. В общем, я предвкушаю, я ничего вам еще пока не могу сказать про эту премьеру, кроме того, что поставил это блестящий режиссер Евгений Писарев. Блестящий, потому что, потому что он, с одной стороны, современен, с другой стороны, он не чурается э, того, что... Вот вдруг случайно эту пьесу назвали «бульварной пьесой». Я, конечно, совершенно уверена, что это хорошая, э, хорошая, качественная трагикомедия. Совершенно не бульварная, а тончайшая. Там такие прям нюансы есть. Э, но э, Писарев берет сложный в этом смысле материал. То есть материал на грани фола и делает из этого... Э, я бы сказала, всегда зрелище. И это, конечно, очень подкупает. Это мало кто умеет делать. Вот так что я да. жду. Но вот вы сказали, что там очень смешные диалоги, а ведь очень часто бывает, что диалоги строятся на какой-то игре слов, на каких-то очень ну, культурных каких-то отсылках, которые, может быть, понятны вот представителям одной нации, а другой вот, ну, ну как бы абсолютно не, не, другая, другая культура. Вот как это все передается Если какие-то обыгрываются, ну, не знаю, поговорки, но могут быть отсылки ведь и к книгам, и к фильмам, и к каким-то культурным, ну, каким-то вот явлениям. Ну, вот на днях у нас будет конференция переводческая в библиотеке иностранной литературы в Москве. Я свое выступление назвала «Если ты культурный кот», Расшифруй культурные коды. Культурные коды есть всегда, и для переводчика это определенный серьезный вызов. Но с этой пьесой, надо сказать, вызов заключался в том, чтобы, ну, я бы сказал, даже не переборщить. Потому что э, автор играет на том, что Хелена Рубенштейн, и это действительно так документировано, она всегда, всю жизнь, говорила с акцентом. Она ну, уже не, не, не ребенком уехала, сначала в Австралию, потом она вернулась в Европу, потом она была в Америке. И она всегда говорила, конечно, с определенным еврейским акцентом. И, ну, понимаете как, он не выстроил, я имею в виду Джона Миста, он не выстроил какую-то фонетическую историю. А мы, в силу того, что у нас... Совершенно это понятная традиция, и типаж нам понятен. Это, в общем, можно, конечно, сравнить с каким-нибудь одесским говором. Угу. Да? То есть не обязательно нам было туда подбавлять какой-то фонетический аспект. Потому что если мы построим фразу определенным образом, с определенным порядком слов – и еще добавим туда вот эти вот э, интересные э, ходы, которые мы... Ну, поговорки, пословицы, которые она перевирала в большом количестве, это тоже есть у Джона Миста, но мы э, искали свое, То есть мы искали то, чем можно это заместить, потому что то, что он придумал, не играет в русском. Чего только мы не выковыривали из памяти. Я вспомнила однажды, как э, моя бабушка собственная, Которая была человеком, вот, примерно таким же, но не сделавшая себя до королевы косметики, но, в общем, вполне себе говорившая по-русски прилично. Но, но иногда у нее проскальзывали выражения: типа она довела меня до белого коня угу. вместо белого коления. У нас это есть в пьесе. И у нас много вот таких вот э, ходов в пьесе есть. Мы получили просто большое удовольствие, когда мы это придумывали. А дальше. Дальше дело режиссеры и актрисы. Они могут это э, как бы еще подчеркнуть, да, фонетически, а могут этого не делать. Они могут этим воспользоваться как вот просто текстовой э, подсказкой, да, а могут на это наложить сверху фонетику. Это уже зависит от решения mm -hmm. театра. А то, что вот появились еще два персонажа, это, в принципе... Я понимаю, что ну, были дописаны какие-то диалоги, придуманы. Это вы имеете в виду в Екатеринбурге? В Екатеринбурге. Да, в Екатеринбурге. Да, там ну, просто ход. Там был придуман ход, потому что там одна сцена в этой пьесе происходит в самолете. И режиссер придумал, что вот есть стюард и стюардесса, mm. и мы вот летим на рейсе «Урал-драмы» и, mm -hmm. и так далее, и так далее вот, э, они, э, ну, совсем минимально взаимодействуют, они, в общем-то, помогают перестановки какие-то делать, да, то есть вот, а, у них ну, больше, да. ну, как ну, слуги есть... про ацениума, в сущности. Ну, то есть не было того, что какие-то реплики были отданы просто другим персонажам и что-то впереди, нет? Нет, угу. нет, нет, понимаете, пьеса настолько точно выстроена автором, и э, мы ее, честно сказать, вот, столько раз прочитали вслух, чтобы она еще легла вот на, на, на язык, да, на, на эм, возможность быть удобно произносимой. Вообще мы всегда так работаем с драматургией, мы все читаем мы даже не по одному разу. Э, и я думаю, что актерам, в общем, не хочется там ничего менять. Вот насколько бывает, что ну, получаешь особенно переводную пьесу. И хочется что-то с ней сделать, там, довести ее до ума. Как-то и актер это делает, и режиссер сначала это делает. А мы, честно сказать, принесли конфетку, вот, как мне кажется. Все. Можно сократить. Сократить что-то uh -huh. можно, потому что ну, есть понятие сценического времени, которое ну, бывает разным да, по ощущениям. Кто-то хочет сделать один акт, скажем, uh -huh. да, из двух. Вот все время звучит «мы сделали», «мы сделали», вот как раз вопрос, вот действительно, сотворчества. Каким образом происходит вот такое соавторство с Татьяной Тульчинской, и почему вот возникла необходимость вместе перевод... заниматься переводами? Ну, сначала возникла необходимость, действительно, это было очень давно, это на дворе стоял, я, конечно, дико извиняюсь, какой-нибудь 90-й год. Мы были к этому моменту хорошо знакомы, потому что мы лет семь, наверное, вместе или шесть занимались в семинаре по художественному переводу у нашего учителя, замечательного переводчика Игоря Багрова. Но, то есть мы были из одного курятника, у, -у, -у. у нас были какие-то общие уже внутренние э, договоренности, подходы к переводу, которые нам не надо было уже обсуждать. И с тех пор мы там с какими-то перерывами, были перерывы просто потому, что Таня уехала и, э, сначала в Америку, э, и долго там жила. И дело в том, что не сразу же у нас возникли все нынешние средства связи. Но в 90-м году мне выпал лотерейный билет. Мне... Журнал «Современная драматургия» предложил перевести пьесу Стопорда. Это отдельная история, почему вдруг это случилось. Но пьеса, которая называлась «The Real Thing», вышла в нашем стане переводе. Почему в нашем стане? Я ее просто позвала, потому что мне дали две недели на перевод, и было понятно, что с такой огромной, сложнейшей пьесы за две недели я не справлюсь. Я Таню позвала ну, если угодно, от безвыходности. А потом э, я поняла, что это кайф. Вот у нас сейчас будет небольшая пауза, после чего мы обязательно продолжим разговор. Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы Дома Тургии в нашей студии. Вы слушайте радио Болткома. Продолжается программа. Встретились, поговорили. Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы и драматургии, с нами э, в студии. И вот говоря про м, саму механику перевода, это. Э, Разделение пьесы, не знаю, один переводит первый акт, другой второй А, как акт. мы вдвоем да, работаем? Вот это, или как, не знаю, Ильфы Петров, у которых было там право вето, и если одна и та же мысль приходила в голову обоим, значит, это слишком банально. Вот ну вот, вот все какие -то... Ну, мы все таки переводчики, мысль сначала приходила в голову автору. Да? Значит, автор мы не переписываем, но автора мы адаптируем. То есть мы в последние годы стали писать э, все время, что перевод и адаптация таких-то, потому что мы действительно вмешиваемся в текст, иногда изрядно, просто потому что мы знаем театр, мы знаем э, российский театр, мы знаем русскоязычный театр как бы на русскоязычном пространстве, мы понимаем, э, какой текст надо показать режиссеру, чтобы он сказал, да, я хочу это делать. Потому что зачастую переводные пьесы э, аккуратно переведенные. Выглядит так, что режиссер говорит, ну, ну, язык суконный, а главное, что это все не наше, это нам все чуждое угу. и так далее. Ну, значит, мы сначала должны выбрать пьесу, которая была бы не, не, не чуждой, да? <связь> да. Вот. А во-вторых, сделать из нее факт русского языка. Это прежде всего факт русского языка. Иногда это э, требует, конечно, адаптации, некоторые изрядного вмешательства. Мы это любим, мы э, с удовольствием этим занимаемся. Э, и я уверена, что мы бережно относимся к авторам. Никакого такого разлюли-переписывания там нет. Это все таки перевод. То есть баланс соблюден абсолютно зубдоёв. Mm -hmm. Вот. Э, и я бы сказала, что э, нас ценят в этом смысле наши авторы. Э, более того, сейчас я стала агентом почти всех наших авторов, театральным агентом. Ну, у нас очень сложно с этими организациями, которые нам достались наследство с советских времен, то есть РАО, да, Российское авторское общество, и его ну, как бы дочерняя, может быть, организация «Театральный агент», который занимается именно театральными правами. Очень с ними сложно работать. А почему? Что, Ой, в чем слушайте, причем? вы знаете, это э, требует отдельного колоссального разговора. И, как мне кажется, у вас тут в Латвии ситуация не проще, насколько я угу, слышала. Да. Вот, поэтому э, я просто, понимаете, как я человек дела. Мне э, кажется, что если, например, какие-то деньги не доходят до моих авторов, а я знаю, что театры исправно платят, я же на прямой связи угу. с театрами, то мне хочется как-то восстановить справедливость. И хочется, чтобы авторы деньги получали. Э, и получали вовремя. Поэтому я сейчас просто стала индивидуальным предпринимателем. Я не люблю бумажки. Я не, не фанат э, юридических всяких закорючек и договоров. Но и этому пришлось научиться. Я бы так сказала. Вот. Про права мадам Рубинштейн. Я просто за последние дни... Только ленивый не спросил, есть ли у театра Пушкина эксклюзив. Вот я сейчас объявляю и надеюсь, все, так сказать, меня услышат, кому это важно. У театра Пушкина эксклюзив на Москву и только на Москву на три года. Все с премьеры, все остальное свободно. Ну. Налетайте, как угу. говорится. Понятно. То есть, а вообще вот сама действительно практика того, что столичные театры, наверное, действительно заинтересованы в том, чтобы в одном городе не шла эта пьеса. Знаете, мне кажется, что это все надумано. Три гамлета никому не мешает. Угу. Между прочим, у меня в моей собственной, так сказать, практике на одном квадратном километре в Рамте, да, в Российском молодежном театре и в МХТ имени Чехов это один квадратный километр, даже меньше. Там э, в обоих театрах и, идет спектакль по моей книге ну, по книге Кедди Камила в моем переводе: удивительное путешествие кролика Эдварда. В МХТ с 2013 -го года, э, в Рамте с 2016 -го года все живы, у всех полные залы. Никто ни с кем не конкурирует. И в этом смысле, мне кажется, к этому, вообще говоря, надо относиться спокойно. Но другое дело, вот бенефисная история да, сейчас у Алентовой. Я это могу понять, поэтому я не стала спорить. Три года так три года, все понятно. Но если, например, в Петербурге какая-то актриса захочет эту пьесу на бенефис, я не думаю, что они будут как-то конкурировать. Мне кажется, что это спокойно. Все может происходить. То же самое было разумно совершенно. МХТ имени Чехова подошел, когда для бенефиса Олег Павловича Табакова они угу. взяли нашу с Таней пьесу, ну, в смысле, опять же в нашем переводе, пьесу Николы Маколев «Юбилей ювелира», и они попросили э, тоже э, эксклюзив на Москву. То есть, ну, это, я думаю, что это разумный подход. Вот. Угу. Сейчас уже юбилей-ювелира начинает потихоньку идти э, в провинции. В Москве еще пока нет. В Москве еще пока наша рана ухода угу. Олег Павловича она настолько горькая, живая и острая, что пока, наверное, в Москве такого спектакля не будет. А вот в Казани, я недавно была на премьере, очень хороший спектакль. Так что э, вообще пусть будет. Как можно больше. больше сценических версий, хороших и разных. Это я говорю не только как переводчик, а как зритель. Я люблю показать: там, в свое время я своим детям с удовольствием показывала разные версии, э, так сказать, разные постановки да, по одному и тому же тексту. Потому что театр это живое. Есть, чтобы влюбить человека в театр, ему надо посмотреть три разных вишневых садов. Угу. И ему будет понятно, что это абсолютно... Ну вот есть интересное, действительно, вот отличие, когда мы говорим о классике, вот «Три Гамлета», «Три Вишневых сада», вроде бы, кажется, не смущает. А вот когда мы говорим о современной драматургии, то вроде бы авторы всегда пытаются создать какую-то интригу, вот не, не любят раскрывать сюжет, пьесы. Ну, то есть вот здесь как будто бы нас пытаются заинтриговать, вот что будет происходить на сцене. — Не знаю, у меня нет такого ощущения. Есть пр прекрасный ресурс. Э Сергей Ефимов сделал библи театральную библиотеку. Это все онлайн. Туда, угу. по-моему, авторы с удовольствием складывают свою пьесы. У меня большая часть наших переводов там лежит. И, по-моему, обе мои собственные пьесы, которые я написала, по-моему, я тоже туда э отдала. Более того, одна из пьес, там у них как бы в этой библиотеке театральной угу. есть э сезонный конкурс. Вот я получила, попала там... Короткий список э, за, э, в конкурсе осень 2021 года». Ну, то есть, в общем, э, никто ничего не скрывает. Мне кажется, что э, пьеса, если ее ставят на театре, то это не иголка, ее же не угу. спрячешь. Ну, я что? сразу вспоминаю мышеловку Агаты Кристи, где в финале актеры выходят и говорят, вот это наш с вами секрет, пожалуйста, не выдавайте, кто убийца. Давайте вот держать это в интриге. Интрига. Да. Кстати, мышеловку перевозил мой давний, давний друг Виктор Абрамович Ашкин Ази. Вот И mm. я очень надеюсь, что это его до сих пор кормит. Потому что я вот да. я в, в, в, очень давно не был в Лондоне, но я очень хорошо помню, что вот э, еще в конце 90-х э, я проходил, и я видел э, вот как раз афишу, и я понимал, что вот это, в этом театре она идет 50%. Mm -hmm. Ну, у нас лет. в театре Пушкина mm -hmm. она идет тоже, по-моему. Два десятилетия точно, в том же самом театре Пушкина. идет идет вот А, кстати, к разговору о Вишневом саде. Мы вот в прошлом году, ну, в первом который еще я не ощущаю, как ну. в прошлом, но, тем не менее, мы с Таней перевели довольно много пьес. И, в частности, мы перевели пьесу, которая называется «Cherry Orchard Massacre». Ну, то есть, у нас есть варианты. Кстати, насчет вариантов, вот в мы точно с Таней делаем, это мы пишем... Два, три, а то и четыре варианта названия для театров. Почему? Потому что театры склонны придумать обязательно что-нибудь свое. Такое тоже бывает. Да, а? бывает. Поэтому мы, столкнувшись с неудачными какими-то ходами да, театров, режиссеров, пиарщиков, я не знаю, кто это придумывает, иногда бывает, мы стали это предварять. И мы пишем название и пишем, вот, например, у нас у пьесы «Мадам Робинштейн» тоже есть э, варианты названия. В Минске одним из них воспользовались. «Империя красоты» спектакль uh -huh. у них назывался. А еще у нас одно название, которое очень смешное, очень соответствует, называется «Рецепт викингов». <laughs> потому что она врала, uh -huh. она же много очень врала. Uh -huh. вот. В частности, она врала, что вот тот крем, который, uh -huh. так сказать, самый ее прославивший, это ей передали... А откуда? Mm. От викингов. От викингов. <смех> <Смотрите>. А <смех> театрам им хочется какое-то более такое заковыристое название более такое, которое должно покорить публику какое-то громкое. Ну, конечно. И я иногда, э, так сказать, очень даже за: Вот, например, э, та пьеса, которую вот тогда, давно-давно-давно, в 90-м году мы с тобой перевели Стопорт, да. Э, мы ее назвали Отражение или «Истинное». «The Real Thing» – очень словосочетание, трудное в переводе. Очень была хорошая версия в Новосибирске, в театре «Старый дом». Там режиссер Сергей Коргин назвал спектакль «Карточный домик». Это абсолютно соответствует пьесе. В театре «Ленсовета» 12 сезонов шел спектакль. Ну, название было кичеватое, называлось это все «Ты и только ты». Но, окей, мы смирились, там Мегецко играл, там Лупиан играла, и угу. все замечательно, 12 сезонов. Но вот после чего мы стали придумывать варианты, это когда в Одессе <смех> выпущен был спектакль по этой пьесе, и он назывался «Сквош в четыре руки». <смех> вот здесь уже все. я на этом сломалась, потому что... Ну, это на их совести, скажем так. Для чего, не знаю. Вот правда. Говоря вот про современную драматургию, чего не хватает? Я знаю, что вы в жюри вот сейчас судите. А, маленькую ремарку, да. да. Ну, сейчас мы в процессе, поэтому я да. ничего не могу говорить про пьесы нынешнего сезона. Но я могу сказать про... Пьесы прошлых сезонов, да, маленькая ремарка это детская номинация большой ремарки, скажем так. Внутри этой номинации. Вот у нас там есть 12 плюс, то есть подростковые пьесы, 12 минус, то есть детские пьесы. И вот сейчас у нас есть сказка, например, номинация. Я читала раньше это все как читатель, ну, потому что я занимаюсь детской литературой. И я очень всегда интересуюсь тем, что на этом поле есть. И uh, я все время же занимаюсь связкой, uh -huh. да? вот у меня ощущение, что вот тут детская литература где-то сама uh, плещется, да, вот здесь бурный океан uh, театры, театральной жизни, а я все время рую канал, чтобы они uh -huh. уже наконец встретились. Я считаю, что это продуктивно, потому что когда я вот в прежние сезоны, сейчас, про сейчас ничего не говорю, в прежние сезоны читала э, всякие детские подростковые пьесы, меня, конечно, очень многое огорчало. То есть бриллианты были, они всегда встречаются. И, наверное, и должен быть один бриллиант на сезон, и слава Богу, если так. Но в массе люди пишут, они не начитаны, во-первых. То есть у них вот, нет ощущения, когда читаешь их текст, что они как-то прочитали и переварили э, мировую литературу и драматургию. Может, они самородки. Ура, хорошо, тогда вы, наверное, знаете театр. Вы, наверное, знаете театр изнутри, вы, наверное, там как бы с детства за кулисами выросли. Нет, читаешь, тоже люди не понимают, что такое театр, и каковы законы театра. и э, ну. А какие самые простые законы вот нарушаются? Знаете, это, это прям тоже очень большой, мне кажется, отдельный разговор. Я, я угу. с удовольствием какие-то беседы с молодыми драматургами веду. Но возвращаясь к, май, к моему любимому вот лейтмотиву, да, я им говорю обычно так. Существует огромная детская литература. Она уже взрослена она отобрана. Если это переводная, то чаще всего... У себя на родине эти книги получили какие-то премии. Потом их отобрали наши э, ридеры или издатели, э, переводчики. То есть фильтров было очень много. И вот вышли эти книжки по-русски. И переводчики их не последние перевели, да? Посмотрите на эти книги. Если вы драматурги, ну примените свое умение, свое мастерство к тексту, который уже так для вас придумал и сюжет, и характеры хорошие, интересные, не высосанные из пальца. И напишите по этим книгам пьесы, и театр вам скажет спасибо. Ну вот интересный действительно, такой поворот получается, что адаптация литературных произведений – это, в принципе, Спасение, может быть, современной драматургии или, ну, какой-то помощь ну, современного театра. театра. Я не знаю насчет драматургии. Драматурги да. э, меня выслушивают достаточно с прищуром и говорят, а что там будет с правами, говорят да. они. Ну, типа, кто будет деньги угу, получать? Да. Да? Ну, да, буду, будут э, и авторы тоже получать деньги. То есть вы как драматурги, авторы как э, авторы, а еще и переводчик, который перевел вам эту книгу. Да, там будет Сложный букет правовой, но театр скажет спасибо. Я в последние годы довольно, ну, немного, это не десятки, но я сделала несколько инсценировок, что-то мы с Таней тоже вместе сделали, что-то я сама сделала по книгам детским и подростком которые я э, перевела. То есть, скажем так, «Кролик», который и так идет, как «Кролика ферма» по всей России, да, и, кстати, идет в Вильнюсе. Вообще в Вильнюсе у меня сейчас третья премьера будет. Вот через месяц будет третья. Там «Кролик» идет тоже уже несколько лет, и сейчас пойдет «Алманд», «Мой папа птиц» в марте премьера. Но я хочу сказать, что по «Кролику» у меня ни разу не было порыва делать инсценировку, потому что я вижу, что режиссеры уже подхватили. Они друг на друга смотрят. Они ведь что делают? А, там идет хорошо, дай-ка я тоже сделаю. Вот это у нас водится, это у нас повсеместно. А я беру вот те книги, которые еще не очень распробовал театр, или совсем не распробовал, и делаю инсценировку. И потихонечку капля камень точит это работу. Здорово. А еще ведь я знаю, что и оригинальные пьесы у вас вместе с Тульчинской Татьяной появляются. Оригинальные две мои. Нет, это я сама ага. делала. Мы с Таней. Таня дозревает. Она, наверное, напишет тоже самое пьесу, во всяком случае, грозится. Какие-то переводы у нас есть отдельные, да. То есть, что-то я перевожу, что-то она делает. Вот у нее, например, есть блестящий перевод пьесы, которая называется Король. Карл Третий, это так ведь будет называться принц Чарльз, когда он зайдет на престол. Очень хорошая пьеса, такая шекспировская, шекспировский слог, шекспировские страсти, все на месте. Вот. А э, что касается моих пьес, я написала две. Одну написала вместе с моим мужем в соавторстве, и у нас даже была здесь читка в Риге, в Еврейском музее. Пару, тройку уже лет назад, пару лет назад. Вот с этой пандемией как-то год За все два. выпадает. Угу. выпадает. Вот. Эта пьеса называется «Плюс-минус сто лет». И это такая полудокументальная пьеса, основанная на событиях, вот, которые происходили в семье моего мужа с его родственниками, в частности с его прадедом это интересная история, она меня как-то до сих пор не отпускает, и, в общем, мы в итоге сделали такую, такой текст. А вторую пьесу я написала два года назад, в двадцатом году, она называется «Папка Кутузова», и я не очень рассчитываю, что она пойдет в Россию, но, как ну да, мне такая кажется, она, она неудобная тема. могла бы пойти в вот в, русско... ну, в каких-то русских. А может быть, не русских. Я же... Это же моя пьеса. Пожалуйста, переведите на латышский, на литовский, угу. на финский, на немецкий. Я буду рада. Я сама перевела на английский. То есть английский текст есть, он отредактирован, он выверен. Все там окей. Там речь идет о том, что... О Рауле Валенберге, но ну, в принципе это... Нет, не совсем о Валенберге. Валенберг там такой... Вообще-то это пьеса, политическая мелодрама. То есть там есть такая составляющая о том, как выглядела страна в 90-е годы, Россия. Какие были чаяния вот в этой голодной, разоренной абсолютно стране. Но как людям было... Здорово. Не только потому, что они были молоды, а потому, что они верили, и у них было ощущение перспективы. И второй акт, во что это вылилось? Потому что э, во втором акте у нас сцена суда. То есть э, сюжет заключается в том, что западного издателя, который приехал в Россию издавать документы, ну, прежде всего, связанные со сталинской эпохой, да, с, с эпохой... Э, чисток террора и так далее. Во что этот проект, так сказать, упирается уже в нынешнее время, и почему ему приходится сначала уехать, а его потом не пускают, и его арестовывают, и в конце его переводчица, его отпускают все-таки, да, а его переводчица оказывается на зоне. Это довольно на сегодняшний день вполне реалистичный сюжет, я бы сказала. Ну, вы сами понимаете, я его вот коротко… Угу. Я не держу это в рукаве, я не делаю из этого никакой тайны. Я пересказала сюжет. Если кому-то это интересно, я буду рада сотрудничать. – Да, я думаю, что, может быть, кто-то действительно заинтересуется театром, тем более, что это может быть поставлено на На любом языке. языке, на любом. Можно перевести, конечно. Вот. Я с Вишневого сада-то соскочили мы, да? да? Я сказала, что мы с Таней перевели много пьес. В частности, мы перевели в прошлом году пьесу такой канадской. Канадской? Да, кажется, канадской. Драматурга Элис Остин или Алиса Остин. Вот э, Бойня в вишневом саду, да, Червоичи э, И вот там у нас много разных названий. <свят> <свят> Мы придумали там и вишневый ад, <свят> в частности, да. И ну не, неважно, не буду открывать, но э, американская трупа играет вишневый сад. И приходит группа русских в зал, и берут из зала актеров-заложники. Вот такой сюжет. Довольно страшненький. Почти шекспировская гора трупов в конце. А вот что они хотели, каковы были их требования, это отдельный разговор. Говоря о Шекспире, я вот видел в списке который вы... пьес, переведенных «Шекспировская буря» для детей 10+. Танечка сделала, да, это... Таня сделала и «Бурю», и «Зимнюю сказку». Да. И эти две работы, я считаю, абсолютно блестящие, потому что от них не веет нафталином, это как бы хороший свежий слог. Они действительно доступны для детей, там, начиная с 10-12, может быть, лет. Но это не э, тюзятина, так это не, не Шекспир для шестилетних детей. Был, кстати, однажды у нас такой запрос, и мы сказали, не-не-не, Шекспир, это Шекспир, не надо трогать. Вот. А я считаю, что это очень хорошее тексты, мне, мне прям очень нравится. Уже есть постановки бури, а зимнюю сказку»… Танином исполнении. Пожалуйста, обращайтесь, пришлю в любой момент, ставьте только. Сколько вообще занимает времени перевод пьесы, ее адаптация? Вот мы говорили о том, что со Стопордом был заказ на, на две недели. Многим, может быть, ведь покажется, господи, да, как переводчики с прищепкой на носу садились и прямо переводили фильм по ходу дела. То есть, ну, что тут плохо же переводили по ходу дела-то, да? Ну, то есть нам тогда лишь бы в форточку заглянуть было uh -huh. в, в эту западную жизнь. И честь и хвала тем переводчикам, там, начиная с Володарского, или моего друга Юра Товбина, которые, да, действительно так и работали. Вот. Но без прищепки Юра работал, правда. Но... Это совсем другая история, да, перевести фильм, за, сделать закадровый перевод или перевести пьесу так, чтобы она легла на язык, на речь, на, так сказать, стала фактом русской литературы. Я не, успе, не устаю повторять, что вот все-таки у нас такое, такой лозунг. Такая планка. Да, да, обязательно. Вот, поэтому, ну... Давайте, у вас, по-моему, там еще были какие-то интересные вопросы. Да вот, к сожалению, я смотрю, что угу. времени у нас... Вот час Нет, пролетел, уже, пролетел да? вообще как незаметно. Но, с другой стороны, вот оставшиеся вот эти темы, я думаю, что это прекрасный повод встретиться снова. Уже... Ну, я вот вернусь весной, там, весной, летом. Я думаю, что это И вполне вот, ну... реально. И вообще я все мечтаю, что э, что-то все-таки из наших текстов пойдет в Риге. Все-таки очень хотелось бы. Один из текстов послужил, так сказать, толчком, чтобы это в Риге пошло, потому что Герц отец э, прочитал наш, например, «Юбилей ювелира», а потом поставил в Национальном театре на латышском языке. Это было прекрасно. Сейчас он же прочитал по-русски наш перевод пьесы Майкла Ордити, такой британский автор, который называется «Магда». Это про Магду Гебельс. Это очень непростой материал, сложный текст, сложный ну, вызов для нас, для всех, так сказать, людей, которые, у которых, так сказать, Вторая мировая война еще вот, она прям сильно в анамнезе, да? Я не к тому, что мы тогда жили и были, а к тому, что мы с этим истории, росли. Да. И нам эти персонажи людьми в общем априори не кажутся, а там Вдруг они стали живыми? Там есть Ева э, Браун, там есть Магда Гебельс, там есть Йозеф Гебельс и так далее. Это очень интересный материал. В России идет в Петербурге в театре, который называется "Плохой театр". Отличная постановка. Сейчас не знаю, выдаю я тайну или нет, но это в планах театр Шалом в Москве, во всяком случае, где-то осенью-зимой, наверное. Через год, может быть, будет. А Герц собирается э, сейчас в Риге выпустить, по-моему, в апреле или в мае на латышском языке. Здорово. Да. Ну что же, действительно, вот прекрасный повод еще поговорить. Ольга Варшавер, переводчик англоязычной прозы и драматургии, была в нашей студии. Спасибо большое. До новых Спасибо, встреч. Спасибо, что позвали. До новых встреч. Спасибо.